Мы находимся в Бадаре республики, Здесь проходит чемпионат Европы по шахматам. И сейчас мне удалось найти международного газместера Бадура Джаба. Бадур, привет. Здравствуйте. Скорее, пожалуйста, свои впечатления, как сегодня сыграл. Сегодня играл с очень сильным газместером в Сангли, Чонская Вейн. Вообще не вышел на финишную прямую три тура. И каждая полочка навезла, а тем более удалось у черный получить целое очко. Я очень доволен. Думаю, сама партия была очень интересная. Мы, так сказать, за доской, и он там недооценил в один момент мою инициативу, как он признал после партии. Ну и как-то удалось его перехитрить. Ну, старт у меня вообще практически везде плохой, а тут тем более еще усугубило, что я очень сильно заболел гриппом. И температура была после трех туров, когда у меня очко очко из трех, у меня были серьезные мысли выбить с турнира даже друзья мне писали, что уже пора заканчивать это несчастье, да, мучение и езжай в Тбилиси, отдохни. Я сказал, что, во-первых, некрасиво перед организатором, и плюс еще с женой не виделись три недели, и она тут арбитр, и решил, что Молодушие это да не мое. Решил продолжить бороться. И как видите, удалось 6 подряд выиграть после этого. И сейчас в лидирующей группе. Самое главное из всего, что нет у меня давления. То есть я уже отобрался кубок мира, который пройдет в Пелиси. И у меня в основном борьба за высший титул. У меня уже есть серебро, есть бронза, а вот золота не, нету. Только по быстрым шахматам. Поэтому мотивация единственная, за чемпионом. Так что буду играть на победу оставшиеся две партии. Скорее просто, а где тебе удалось отобраться на Кубок Мира? В предыдущем году в Косово проходил чемпионат Европы. И я на третье место занял. Первый Индар Киев занял, второй Камаленко. Мы с ним поделили, но по коэффициенту он стал вторым. Скорее просто, последний твой приезд в Минск когда состоялся? В прошлом году чемпионат Европы, когда был побыстрым. И как когда сыграл? Шел 7,7 ,7 вместе с Играном Петросяном. Вы на следующий день партии были утром. Начнем с того, что я опоздал 9 минут, потом, правда, удалось переиграть понятно но потом, вместо того, чтобы выиграть, я проиграл. Ну, там я кое-какие меры предпринял, чтобы провалить окончательный турнир. Скорее просто, а чем помимо шахмат занимаешься? Ну, есть там, какие связано с бизнесом, там, с братом что-то делаем. Плюс люблю азартничать, не буду скрывать. И это, в принципе, мое самое главное хобби. Ну, помимо чтения фильм понятно, но... Ничего такого? Вас сам шахматом связан, да? Скорее просто а пару слов буквально о матче, названии чемпиона мира между Карлсоном и Коряк. Ну, все знаем, что Коряк был очень близок к титулу, да, когда он выиграл десятую партию, по-моему, да. Потом не, не удалось ему все-таки сохранить перевес в оставшихся трех партиях, то есть седьмую он, по-моему, выиграл, да, и три партии оставались, и он не сумел вот как-то прорвничал Дима. то История повторилась, какая была в матче Ананд-Пельфанд. Когда претендент первым выиграл партию важную, то потом перегорел, возможно. Причем сам Гельфанд в комментариях писал, что главное, чтобы Корякин по повел, чтобы совладал с нервами. Но, видимо, тоже не удалось. Ну, Коррозен, конечно, необычайно силен он создавал проблемы и, в принципе, заслуженно потом выиграл в тайбрейке. Он играл намного сильнее. Чем планируешь дальше анимации? Какие следующие турниры планируешь играть? А, ну, Пока две недели отдохну, а потом э, буду играть... По быстрым шахматам и блицу турьер, Очень сильный турнир закрытый Я получил по приглашению В Бельгии Там будут играть Очень сильные, включая Карлсена там, ну, Вся элита и Так называемые wild card Я получил от организатора И вот буду пытаться с ними соревноваться на равных Посмотрим Спасибо большое, Баду, желаю тебе удачи Надеюсь, золото все-таки возьмешь Спасибо большое